Добрый вечер, дорогие, с вами я, вас и у меня для вас новости на канале Мародер 120 Гигабайт. Его бессменный ведущий Артём устал придумывать скетчи для битвы с подписчиками. Тем временем смешных мемов все еще мало, как и просмотров с лайками и подписками. Канал, короче, в жопе. А впрочем это никакие не новости. Как и то, что это 13-й выпуск битвы с подписчиками. В общем, поставь лайк, да, смотри до конца, видосом делись. Я пошел помогать Артем Свипс. Мой молодец. Приятного просмотра. Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт У нас с вами битва с подписчиками Наконец-то! Возвращается наш любимый Формат. Снова несколько месяцев пришлось Подождать. На самом деле я раньше хотел выпустить это видео Но я заболел, да, я хотел, чтобы это видео было Первым в году, но не получилось Пусть это будет второе видео в году, я думаю, что это неплохо И, кстати, есть первое видео с итогами не видели Посмотрите, пожалуйста, обязательно вот здесь вот Подскажет, блядь -я! Если, кстати, не видели первое видео года, посмотрите Тут с итогами, в общем-то, 2022 Отвратительного мерзкого года И э, я там рассказываю про канал, про игры Гляньте по подсказочке, пожалуйста. А мы с вами начинаем, погнали! Специальный пост в нашем телеграм-канале. Как и всегда, ребята, подписывайтесь на телегу, если хотите участвовать в битве с подписчиками. Ссылочка в описании. Также у нас телегические новости, там голосование, какие игры. Поиграть. В общем, подписывайтесь, пожалуйста. Кстати, должна сразу предупредить, я очень нетолерантно чихаю. В смысле? Хочу! Ну естественно, ну конечно, сразу первый мем осуждать надо, осуждая максимально баб российской сжечь, хотя если она феминистка или лесбиянка тогда не надо ее сжигать. В общем я не знаю, что с ней делать, Ютуб сам решает, я тут ни при чем. В Петербурге придумали танк аналогов которому не было и прямо скажем надо же было до такого додуматься. Боевая машина стреляет экскрементами. Ну Убить фекалиями вряд ли получится, но вот что точно сломить дух. Изобретатель Александр Семенов прославился на весь мир. Он, Он гений! гений! Мне танк, срочно нужен этот отход танк, на котором между я между поеду к офису нами, Гугла. По задумке изобретателя, водитель танка должен будет сидеть на пустой емкости, предназначенной для сбора его фекалий. Военные наполняют емкость отходами сразу же или в два этапа? После того, как емкость... В два этапа, все серьезно, ребята, ага, блядь. Серьезно разработано. Но я так понимаю, это фейк какой-то, да? Это какой чушь Сипра. просто степ какой-то на 1 апреля. Сипра. Я надеюсь, Сипра. до такого Сипра. мы еще, Сипра. сука, Дипра. с вами не докатились. Не, если, конечно, это все правда, и так и есть, и действительно кто-то разрабатывает такой танк, то, в общем-то, когда вся эта залупа закончится, он, возможно, может нам пригодиться как раз, чтобы стрелять по тем, кто ее начал. Это что за стрим, нахуй такой? Dobry wieczór Państwu. A, kurwa. Jaki kurwa, dobry wieczór. Jaki <gry> dobry wieczór, kurwa. Streczur, a nie dobry wieczór. Co jest, Wajcie? Ja pierdole, żigać mi się chce, jak to, tak to sieść. Kurwy syny, wy kurwa. Mój <gry> tak, co się dzieje? Это мой любой стрим, когда у нас низкая статистика на стриме. Добрый вечер, через 20 минут. Какой добрый вечер, говно, ебаный, никто не пришел. все пизеры, хуй сосы, блядь, запишу, блядь, в телеги, вы все суки, чё опять не ходите, мать твоё, заебался, ютуб гейм, блядь, я не гейм. Пистолет, правда, я все таки пока еще не купил, но им я скорее буду стрелять не в вас, а в себя. Самоубийство это грех, ни в коем случае вы не совершаете, это очень вредно, я пошутил, это все шутки. На нашем канале все отлично, спасибо, ютуб. Артём, который прошел уровень геометрии Даш спустя 2 часа. Японский школьник, который прошел за 2 минуты. Ну, что я могу сказать? Начнем с того, что есть такая пословица, да. Если что-то делаете хорошо, в мире процентов найдется азиат, который делает это лучше. Поэтому я совершенно не в обиде на этого япошку. Пусть молодец, он справляется, быстрее меня, в 10 раз абсолютно мне насрать. Главное, это мой личный успех. И я вам советую придерживаться того же самого. Жалко, путь. А? Ой! На самом деле, этот великолепный звук можно вставлять абсолютно под любую ситуацию. А? Твою мать, это что за первобытная херня? Да кстати, сосет он получше, чем ты. Сосет, может, он и лучше, но в уборке мне нет равных. В идеале, на самом деле, надо, чтобы пылесос так к жене подкатывал. Мама научила меня многому Первое Преодолевать невозможное Закрой рот и ешь суп Второе Основам религии Молить, чтобы эта гадость отстиралась Третье Логики Потому что я так сказала. Четвертое, Стойкости. Не выши из стола, пока не доешь. Пятое. Смело смотреть в будущее. Ну, я дома тебе устрою. Шестое. Основам генетики. Ты такая же, как твой отец. Седьмое. Причинно-следственным связям. Никуда не пойдешь, пока вся квартира не будет блестеть. Восьмое. Достижению поставленных целей. Хочешь чай? Иди налей. Девятое. Самостоятельности. Я тебе тут не добробойница. Десятое. Принимать различные формы. Закругляйся. А потом такие мамы удивляются, почему дочь шлюха, которую ее ненавидит, который делает все наперекор, потому что любовь должна. Ты должен давать любовь своему ребенку. Ты должен помогать ему во всем. Конечно, ты должен воспитывать в нем самостоятельность и э, правильные моральные устои, но тем не менее, хватит угрожать. Мамаши вот эти вот, блядь, пузатые, блядь, я ж матери, которые страдают херней, я обращаюсь к вам, если вдруг кто-то из вас меня смотрит. Во-первых, отписывайся нахуй от канала, манда тупая. Второе. Прекрати так себя вести с ребенком. Будь хорошей матерью ему. Будь поддержкой. Будь воплощением любви и заботы. О, смотри как. Немножечко позитива вам. А хотя мне вообще ни разу не смешной. Но я, пожалуй, оставлю, потому что немножко светлого и доброго на нашем канале все-таки должно быть. Лучшая мотивация. Так. ну ну, ну, к чему это все? Давай. Давай. <свят> <свят> я бы сказал, что-то вроде я нашел себе работу, когда мой канал загнется, но я думаю, что в такую физическую форму прийти мне не получится. Друзья, почему ты такой токсичный? Мультики, который я смотрел в детстве. Наверное, твоя маман, и та дерется лучше. Что ты сказал? Никому не позволю оскорблять мою мать. Ты понял? Смотри лучше куда тычешь. Отличная сталь. Не скажешь, кто это тебе их дал. Мама твоя. Секрет раскрыт, вот почему мы такие, но на самом деле, если уж серьезно говорить, то шутки про маму довольно популярны в США, и еще в 80-х были прям совсем их был их пик, поэтому многие, которые сейчас говорят, что вот это все дочери, это на самом деле очень старые шутки, я это уже постоянно объяснял, именно поэтому а, я их постоянно шучу, кстати, знаете, откуда я это знаю? твоя мама мне рассказала. Как кидать пельмешки в кипяток, чтобы умереть? Не знаю. Кстати, это жизнь, на самом деле, я тоже не знаю. Я вот буквально на днях варил, а, правда, это были не пельмени, а вареньки, но это не важно. И, короче говоря, конечно же, все руки а, обрызгал, стену все рядом с кастрюлей обрызгал. Как в кипящую воду аккуратно поместить пельмени? Пожалуйста, пишите в комментариях, если вы знаете какой-то лайфхак. Потому что я, честно, до сих пор не знаю. Можно, конечно, ложечкой по одному опускать, но это слишком долго. Я хочу быстро засунуть все, что мне нужно. В копящую воду, не обрызгав себя, не обрызгав а, вокруг а, все, что есть? Пожалуйста, буду очень благодарен, если подскажете, как это делать. Как обычно нападает? Ну-ка и Я поймал много. Что дальше? Что дальше? Вот так вот надо любому учителю самообороны вести себя с этими девчонками, чтобы они не расслаблялись, чтобы они не думали, ой, я девочка меня не трон, я же девочка, я вся такая, а потом, а потом что с вами случается, вы жалуетесь, мужики, как они по поступить, надо подготавливаться нормально, да, вот этот человек, он знает, что делать, он молодец, знает, как научить женщину самообороне, красава. А! Белорусский трикотаж, белорусский трикотаж. Будь на стиле. Так, во-первых, конечно, я, несмотря на что там ничего страшного не показали, все равно вставлю бан, чтобы на всякий случай YouTube ничего там ко мне претензий не имел. Второе, я очень надеюсь, что это настоящая реклама. И если это так, то это прямой просто путь на канские львы, я считаю. Примерно весь 2022 год. Во-первых, про на 2022 год это абсолютно бесспорное заявление. Во-вторых, мне кажется, что голландский язык и человек нам просто желает доброго дня. Если кто вдруг не знает, то вот на нидерландском языке это пишется вот так вот. Google, правда, не умеет это произносить. Хули да? Немножко пьяненький он у нас здесь. Но, я думаю, все вы знаете, как это действительно произносится. Примерно вот так вот. Хуетах. Если вы плохо расслышали. Это метафора на успешную статистику моего канала. <смех> <смех> Осуждаю бить женщин очень плохо Плохо бить женщин, отвратительно Я, если бить женщин, никогда не смеюсь Это очень плохо, женщин не бейте Только если это не другие женщины, когда другие женщины с другой женщиной Если женщина с женщиной, то это, по-моему, вполне законно На такой я бы посмотрел, что грязь бы тут веснул Какая из фотографий, на ваш взгляд, более полезная? Вот это. Они даже не подозревают, как сильно я их люблю. Мои подписчики. Точно знаете, как я вас люблю. Особенно, если вы ставите лайки, пишите комментарии, да, и делитесь видосиками. Я вас тогда очень люблю. Вы все очень классные. Я люблю вас. Спасибо, что вы есть у меня. Развлекайтесь, конечно. Я всегда рад вас развлечь. Ладно, одевай. Right, Скажи, что мне слышишь. I... I Собаки. Cat. Кошки. <laughs> вот так вот надо обращаться с мамой из мимо, который был раньше. Zeek. Осуждаю! Zeek. Осуждаю этих индюшек мерзких. Вас всех надо пустить на мясо. Пожисты, сука! Если что, на самом деле, конечно, ничего не там такого не кричат. Ютуб меня не надо банить! Не за что здесь банить! Будет, блядь, реально забавно, если за что-то такое, Ютуб меня, сука, забанит. Что это такое? Реклама. Великолепная! Вот еще одна гениальная реклама. Боже мой! Я смотрю, рекламщики становятся все более изобретательными. Сексуально, ничего не скажешь. Я уже хочу эти трусы. Я уже хочу. Где их купить? Бласс, слушай, меня, они нужны. Купи мне. Пожалуйста, у меня только футболка, это дурацкая труса. У меня нету денег, вас нет, Прошу прощения. Артем постой, как въебал 5 литров пива. Ты что такой сдечный? Я сдэчный. В смысле? Начнем с того, что выпил я тогда намного меньше. И вообще 5 литров пива я, наверное, не осилю. А мне, может, не скажешь, но это правда. Может быть, 2, 2,5, ну 3 максимум. Второе. Это ты пришел написал, ты что такой сдечный? Я что знаю, что это значит сдечный? Я прочитал, сказал, ну хорошо, я Ваше предположение, что такое сдечный, В комментариях, пожалуйста. здесь лучше не такой бит делать, а что-то метальное. Это же все-таки намного больше подходит. Вот его же видео, ребята, сделали правильно. Ему надо бы поучиться. Когда у меня будет собака, я так буду делать обязательно. Хотя меня может быть ждать вот это. Не злиться их собачек. Начало года, 2022, конец года. Жизнь на самом деле, конечно. Еще раз, ребята, желаю нам всем, чтобы 2023 год не повторял все то говно, которое случилось в 2022. Если Бог и существует, и я уверена, что он сверху на меня смотрит точно с таким же лицом, с каким я смотрю в приложении, наблюдая, где находится мое такси, и с лицом, аля, ебать, он что даун, он, что он делает? Жиза жесткая. Кстати говоря, насчет этого. Вам не кажется, что иногда таксисты делают это специально. Типа, сейчас какую-то херню исполнишь, чтобы он смотрел: такой: Ты чё, сука, бля? Ты чё? И потом ты ему пишешь гневное сообщение, но он учит. Сработала, сука. Идиот, бля. Эти кретины, которые сами не могут доехать, блять. Возможно, все так и есть, и они реально над нами снибутся. Трейлер Гвидзы с подписчиками, которые мы заслужили. Подписчики Артём Эпичный махач мемов. Ну, как сказать, Егор? Э -э, все, конечно, не совсем так. Да, все это очень красиво. Я хотел бы, чтобы действительно все было так. Будет жарко. Э -э, ага. У -гум, у -гум. Вот так вот, значит, Егор это представляет, видимо. Вот так Егор это представляет. Я бы не хотел рушить, конечно, дорогой мой, твое представление. Битва с подписчиками 13 выпуск. Ну, чтоб ты понимал, у нас 123 комментария. теперь посчитай количество мемов, которое попало в выпуск. Вавген, у тебя есть что сказать по этому поводу? Да, случай, если ты будешь кидать хуёвые мемы, да я к тебе приду да мы нашим, да я тебе даже не готовить буду, я к тебе зарыжу, понимаешь, что с тобой будет. Я... Спасибо а? большое, дорогой. Когда диалог зашел в тупик, тебе нечего рассказать, но ты не хочешь останавливать переписку и начинаешь нести бред. Коричневое ухо фараонов, китовых борозд, на грифах оснащения нылос подопрекой зрелости, вправленного закатившегося и раке за комп... Типичный чат на стриме по геометрии Даш. Верни мне, сына, не то увидишь, каким Богом я был. Это ужасно, я знаю, это просто Кошмар, и вы мне будете говорить Что Fortnite это хорошая игра Ладно, игра она может и хорошая, даже не буду я спорить Но тем не менее, что же она творит Посмотрите, что она сделала с Кратосом Посмотрите, что она сделала с Геральтом Вы считаете, нормально? Вот это нормально, в нормальной игре такое может быть вообще? Как вы считаете, что как можно? Что это? Какой кошмар, блять! Я считаю, что в суд надо подавать. Я понимаю, что CD Projekt сами заколабили, но лично я бы как потребитель, который купил э, игру, между прочим, Ведьмака три раза уже, сука, я это видеть не хочу. Я вам киллер что ли? А ну да, это типа не расскажите всем свое новогоднее желание, а то не сдохнет. Это что такое? <смех> <смех> О, боже мой, да... <смех> Бля, ты где сняли такое мечту? Это кто-то в профессионале снято, как здорово! Но Жиза, Жиза, Жиза, да... Праздник к нам приходит... Жизо! Год кролика точно должен быть хорошим! Год кролика... Боже мой... <смех> Нет! Кролики! Милые и пушистые, максимум они могут убежать от тебя куда-то слишком быстро. И если этот год будет плохой, пусть так и будет. Но я очень надеюсь все же, что в этом году что-то, что-то, пожалуйста, господи, Санта, Тор, э, я не знаю, любой бог, кто меня слышит. Прости, человека, не знаю, может быть твоего имени, пусть хоть что-то в этом году будет лучше. Что ты хочешь получить на Новый год? Хочу сестренку Санта постарается для тебя, дорогушая. Все, господи боже мой, мемы закончились. Не забывайте, если вам нравится этот формат, ставьте лайк, пожалуйста. Если вам не понравились мемы, подписывайтесь на телегу и кидайте хорошие мемы для следующего выпуска. Пишите комментарии, да, там делитесь с видосом. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Приходите, пожалуйста, на стримы. Ну а на сегодня это все. Всем, кто участвовал. Большое спасибо, кто кидал нормальные, адекватные мемы, жесткий респектосик. Если вдруг вы не нашли здесь своего мема, надо фильтровать контент, как я говорил, много раз перед этим. Значит, вы сильно. Какое-то говно. Да, Вас, Давай, я не знаю, ребята, смущен. Давайте фильтровать контент, я сумас... Согласен, с ума. Салай, с отвали. Все, давай. Это конец, ребята. На сегодня это все. С вами был Врадер 100 Гигабайт. Жестких, всем респектов. Йоу.